Здравия уважаемые друзья, с вами на связи Залевский Денис, представитель правовед Сибири в Иркутской области. И в данный момент хочу зачитать вам жалобу свою, которую я подготовил для направления в прокуратуру, в прокуратуру Тайшетского района, в прокуратуру Иркутской области и в Генеральную прокуратуру РФ. Значит, после... Жалоба эта родилась из того, что я получил 20 числа предупреждение от ресурсоснабжающей организации о том, что они собираются значит, отрезать мне горячую воду и перекрыть канализацию, якобы за неуплату. Но у меня с ними уже давно ведется переписка, больше года. Мне не предоставлена запрошенная мною информация до сих пор. Я обращался по этому поводу с жалобами в Роспотребнадзора. Не отсылали это в счетную инспекцию, нет, счетная комиссия. в счетную комиссию, потом в жилищную инспекцию. Отписались мне значит, с тех организаций, что обнаружены ими нарушения и будут проводиться, значит собираются они организовывать административное дело, а заводить на эту контору. Но в общем потом у меня появилось много других дел, я про это дело маленечко подзабыл и не знаю по факту происходили там какие-то проверки либо нет, но мне никаких писем не приходило. Вот. Ну и поэтому я сейчас возобновляю свою деятельность по вот этой организации, потому что проявлена активность с их стороны. То есть не запускаю ситуацию, а оперативно реагирую. Также я наряду с этой жалобой приготовил два документа о перерасчете. То есть оплатил у меня, они мне приписывают долг 58 тысяч с чем то там я оплатил через кассу банка по счету 60 рублей то есть билетов банка россии да и приложил два заявления о том чтобы необходимо им будет сделать конвертацию то есть счет этот банковский прописан в платежке соответственно они уже между, между этой компанией и банком заключен договор на совместное там да, сотрудничество вот. и соответственно я отправ, отправлю эти заявления о конвертации в саму эту ресурсоснабжающую организацию где сообщу им, чтобы они за конвертацией обращались в банк то есть сам я в банке не требовал конвертации, просто оплатил по счету а конвертацией буду уже отправлять заниматься ресурсоснабжающей организацией. <coughs> ну итак, друзья, зачитаю вам вот эту вот жалобу свою. Она небольшая, на 4 странички. <coughs> так, ну, по адресу такому-то, значит, находится организация ООО Транстехресурс, директором которой является Константинов Александр Максимович. Постоянное ущемление моих конституционных прав и свобод, нарушение буквы закона, нанесение мне морального и материального вреда со стороны ВОО Транс не прекращается и по сей день. Ну и замечены следующие нарушения, допущенные данной организацией. 15.07.2016 я Залевский Денис Александрович отнес заявление поручения поручение Транс тех ресурс входящий номер. 282 от 15.07.2016, в котором запросил интересующие меня сведения и документы касательно дома, в котором я поживаю, находящегося по адресу такому-то. В своем ответе ООО «Транстехресурс», исходящий номер 931 от 19.07.2016, Предоставил интересующую мне, меня информацию частично, только на несколько пунктов моего заявления. А именно, на пункты 1, 2, 3, 4, 13, 27. Так. Чтобы ознакомиться с моим заявлением, да, вот, про которое я тут упоминаю, вы можете посмотреть видео, оно будет доступно по ссылочке на экране при просмотре этого видео я его прикреплю туда э -э называется моя коммунальная история <coughs> так по факту предоставленной мне информации а именно <coughs> устав ООО Транстехресурс имеет признаки фальсификации подделки документов статья 327 УК РФ так как копия устава предоставлена от .10 2012. При том, что квитанции на оплату от ООО «Транстехресурс» стали приходить только с января 2015 года. До этого времени приходили от МУП «Берсинская ТВК». То есть разные организационно-правовые формы ООО и МУП. Сотрудники ООО «Транстехресурс» работают без доверенности от руководителя. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц Единственным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени ООО «Транстехресурс», является директор Константинов Александр Максимович. Выписка из EGRUL в приложении. Вот Можно ее посмотреть. Она у меня здесь. Вот видим «Общество с ограниченной ответственностью «Транстехресурс». И видим, что сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – Константинов Александр Максимович. Все. То есть далее видим учредителей. Видим, что все остальные сотрудники данной фирмы, да, кто представляет, представляет интересы этой фирмы, соответственно, должны иметь доверенность от этого человека. Так. Свернем. По этим фактам мною была направлена жалоба в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области от 19.01.2017, входящий номер drop10, и передано для рассмотрения по подведомственности в службу Государственного жилищного надзора по Иркутской области а также в службу по тарифам Иркутской области. Из полученных ответов следует, что служба жилищного надзора нарушений не усмотрела. А служба по тарифам в своем ответе от 22.03.2017, номер .465 7 сообщила, что рассматривает вопрос о возбуждении административного дела в отношении его «Транстехресурс», по факту нарушения установленных стандартов раскрытия информации при осуществлении регулируемой деятельности по части 1 статьи 19.8.1 КАП РФ. В настоящее время в мой адрес поступают угрозы отключения моей квартиры от жизненно важных источников – горячая вода канализация. Источников жизнеобеспечения. Вот так вот. Горячая вода канализация. А это является прямым нарушением моих конституционных прав и прав человека и прямой угрозой жизни и здоровья. Статья 215.1. Статья 139 УК РФ. 20 ноября 2017 года я получил данное предупреждение за номером 1299 от некой Н.В. Семеновой, которая представилась инженером, но не смогла предоставить мне доверенность от Константинова А.М., на право представлять интересы ООО «Транстехресурс», в связи с чем я расцениваю этот факт как вымогательство. Статья 163 УК РФ. «В отсутствии между мной ООО «Транстехресурс» каких-либо договорных отношений данная компания продолжает требовать с меня оплату предоставляемых услуг». А, тут описываются а, выдержки из закона, по, которые говорят, что наличие договора между исполнителем и потребителем услуг является непременным условием для возможности выставлять требования об оплате оказанных услуг, что вытекает из ФЗ о защите прав потребителей. Ну и тут далее, согласно статьи такой-то, согласно статье такой-то этого закона <coughs> и так далее. Можете, в принципе, на видео это дело тормозить, на паузу ставить и прочитать. Ну, не будем останавливаться. А, хотя, что у нас тут по времени? 9 минут 10. Ну, думаю, ложимся в 15 минут. Давайте прочитаем. А, согласно статьи 37, потребитель обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены договором с исполнителем. Согласно части 1 статьи 16, условия договора, ущемляющие права потребителя. По сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей признаются недействительными. Согласно части 3 статьи 16, продавец-исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги, заплату. Согласно части 2 статьи 1 ФЗ о защите прав потребителей, правительство Российской Федерации вправе устанавливать правила организации деятельности по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг потребителям. Право требовать исполнения обязательств также вытекает из договоров. Согласно пункту 1 статьи 8 ГК РФ, гражданские обязанности вытекают из договоров. Согласно части 2 статьи 162 ГК РФ, несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны в подтверждении сделки приводить свидетельские показания. Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ, Жилищные права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных федеральным законом. Согласно пункту 2 статьи 24, пункт 4 <coughs> статьи 29 Конституции РФ, я имею полное право свободно искать и получать информацию любым законным способом. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Статья 140 УК РФ, статья 136 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за нарушение указанных конституционных установлений, то есть за неправомерный отказ должностного лица о предоставлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо за предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации – если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан, наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет. <coughs> Статья 19.8.1 РФ. Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий введена федеральным законом о 25 12 номер 281 ФЗ. не сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности <These> не опубликование или опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий если опубликование или, и, или предоставление таких сведений является обязательным в соответствии с законодательством МРФ, а равно нарушение установленных стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности субъектов естественных монополий и формы ее предоставления. И или заполнение, включая сроки и периодичность предоставления информации субъектами естественных монополий, влечет на наложение административного штрафа на должностных лиц. Прошу провести проверку по данному факту, запросить непредоставленную информацию о транстехресурс, проверить у компании наличие юридически грамотных договоров с прописанными кадастровыми номерами земли и дома, неусловными, проверить наличие договора между данной компанией и муниципалитетом города, района на обслуживание дома, провести объективную проверку по всем нарушениям данной организации и привлечь виновных лиц к установленным законам ответственности. В случае нарушения законодательства РФ принять соответствующие меры по его устранению. выдать предписание должностному лицу, превышающему свои полномочия. Направить мне письменный ответ. При ответе учесть статью 8,10 ФЗ 59 о порядке обращения граждан РФ, где пункт 3 гласит «Письменное обращение, содержащее вопросы, решения которых не входят в компетенцию для данных государственного органа, органа местного самоуправления» или должностного лица. Направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение о переадресации обращения, а также пункт 6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу решения или действие, без действия бездействия, которых обжалуется. В случае отказа прошу предоставить обоснованный письменный ответ, с которым я, О, с которым я вынужден буду обратиться с жалобой на без действия бездействия сотрудников государственного учреждения. Считаю необходимым напомнить об ответственности за некорректный ответ и за причинение вреда здоровью. В силу статьи ст. 7, 15, 24, 41, 55, 117, 118 Конституции РФ. Также статьи 8, 24, 136, 140 УК РФ. И статьи 1, 4, 2, 2, 2, 4, 5, 39, 5, 59, 5, 63, И далее идут приложения. Мое заявление поручение в ООО «Транстехресурс». Ответ от ООО «Транстехресурс». Выписка из игры Жалоба в Роспотребнадзор. Ответ. Так, это мы. Убрали. <coughs> Так как не влазит у нас это дело. Все. Вот так вот. Ответ службы по тарифам Иркутской области. Предупреждение об отключении жизненно важных источников. Благодарю за служение народу. Все. Осталось. Отправить это дело. Почтой России. Завтра этим займусь. Сегодня отправлял через интернет приемные в прокуратуру Иркутской области. По этому факту тоже записал видео, как видеоинструкцию. Итак, благодарю всех за внимание, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если данное видео стало вам полезно. И повышайте свою правовую грамотность. До новых встреч!